Дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. И сегодня я записываю видео вот для этой страницы YouTube. Здесь у нас проходит розыгрыш. И под этим видео вот есть здесь условия конкурса, да, которые, которые были озвучены. И мы с вами будем сейчас разыгрывать скидку сначала 20 процентов разыграем потом разыграем 50 процентов у ютуба есть специальный сайт который дает возможность автоматически разыгрывать комментариев у нас много по моему 99 так что давайте посмотрим кто же выиграет сначала 20 процентную скидку на наш курс символические звезды и сможет прийти на курс -то с этой скидкой так, перехожу на так, вот этот сайт. Сейчас я скопирую ссылку, скопирую ссылку, и ссылку вставлю для того, чтобы мы могли с вами разыграть. Вот, вставляю ссылочку и нажимаю на кнопку генерировать. Итак, разыгрываем 20%. 20 процентов выиграл человек Едвига Навак, так что 20 процентов сейчас себе запишу. С поздравляю вас и uh, uh -huh -huh. так сейчас я узнаю как второй раз 50 процентов разыграть Сейчас давайте попробую нажать генерировать. Да. И 50% у нас выиграла Ирина Пруднева. Тоже очень рада за вас, поздравляю. И буду рада вас увидеть на нашем курсе. Участвуйте в наших конкурсах, приходите на наши курсы со скидками. И рада всех увидеть на нашем курсе по символическим звездам.